Милая Россия, нет тебя красивей, Облака в размашку, бесконечно да, золотые гибы, плачущие нивы, души на распашку, ничего не жаль.